Когда пришел Фоменко, хорошо, чем он дал импульс сборной. Во-первых, пришел человек достаточно уверенный в себе и человек, который все-таки немножко навел порядок. Но ничего глобально в построении игры команды не поменялось. То есть, если кто-то решил, что пришел Фоменко и у нас появилась какая-то современная игра, нет, мы играли так же, как и раньше. просто. После определенного упадка, и главное, что не было определенности, ушел один тренер, да и с ним не все было хорошо, были временные тренеры, которые никогда не вытянут, ничего такого не может случиться. Это не только у нас, в любой команде. То есть приход Фоменко это позитивный импульс, который не может длиться вечно. А сейчас он может давать то, что давал в свое время в клубах, то есть мы никогда не взлетим с этой командой по игре. Мы ну, можем где-то добывать, где-то не добывать. Но Фоменко и не может, вот я как бы никогда не был тренером, не знаю, это нелегкая видна доля, но э, я понял с возрастом, видно понял одно, что э, тренер в сборной не может ничего не изменить, не поменять. Он может встряхнуть, он может угадать составом, он может э, как-то по э, или э, по-профессиональному подбодрить футболиста. Все равно вот это все, что мы имеем, это детское Клубная работа, которая выплескивается в продукт и вид сборной Украины. Или сборной любой страны. Да, мы говорим о нашей стране, об Украине. Да, сегодня есть сумасшедший импульс, сегодня есть сложная ситуация. Сегодня болельщики, мне показалось, что в Беларуси болели не за Беларусью, а за Украину. Ну вот, по обстановке, которую я слышал по телевидению, что так поддерживали сборную Украины, но эмоции уходят, а как бы а жизнь все равно продолжается. То есть мы ничего за вот последние 15-20 лет, да, мы провели чемпионат мира 2012, ой, чемпионат Европы 2012, получили стадионы, которые частично работают, частично разграблены, частично стоят, но мы не получили игроков, да, мы оставили Коноплянка, Ермоленко, то есть Фоменко, ну, любой человек, который будет на его месте, это те люди, которые могут забодрить, а все, просто, снизу идет доверху, да, вот конкуренция, мы вернемся к матчу Шахтер, допустим, Динамо, да, вот мы в одном матче у нас есть конкуренция, остальные так проходят, и вот пока не будет конкуренции или каких-то ну, произрастаний юношеских, да, ну попала сейчас на чемпионат мира сборная, как бы дай Бог удача, но ну, все игры, что я смотрел, они где должны были проиграть, выиграли, но ну, мы сегодня можем сказать, да, у нас есть результат, да, да, но у нас нет футболистов, да, у нас есть премиальные, у нас есть люди, которые живут лучше, мы поездили, посмотрели страны, а, а где, ну когда, кто будет заниматься? Я не вижу пока, что мы занимаемся развитием ну тогда Фу. назначая тренера в любую сборную, молодежное, главное, надо говорить, что мы хотим на сегодня – игру или результат. Пытаться выстраивать игру, то, что мы никогда не пытались выстраивать в современном виде, то есть мы всегда говорили о результате, давайте сделаем результат, получим, не получим. Этого не пытались пока делать, и это самая большая проблема, потому что к этому пришли только наши ведущие клубы, по большому-то счету, что надо все-таки им менять игру и надо становиться более современными. У каждого из них при этом были свои проблемы, но они шли целенаправленно к этому. И потому наши ведущие клубы играют интересней, чем сборная. Потому что да. есть плюс, плюсы легионеров, да. которые взбадривают, при которых и, наши футболисты. И которые показали нашим футболистам, как можно относиться к игре ну, то есть не как тяжелая работа. То есть борец-тренер что... не придет все-таки. Мы, Я надеюсь, что тренер борец не придет, просто мы когда говорим, что вот мы там должны, должны кого-то обыгрывать, собственно говоря, мы сильнее Беларуси, но не намного. Мы сильнее Македонии, да. Но при, как, при везении все могло быть на, не, не сильнее. Просто у нас есть подбор футболистов, у них есть подбор футболистов, а наши. Сегодня в силу каких-то обстоятельств чуть-чуть сильнее. Мы реально не это б... не значит, что мы должны. Мы, мы можем. Не были сильнее Польши, мы ее два раза обыграли. То есть на, э, если нам не нравится какой-то результат, где мы не выиграли, где нам казалось, что мы должны выиграть. Не надо забывать, мы не сильнее Польши, а два раза ее выиграли. Мы никак не сильнее Франции, а мы ее выиграли и вроде как красиво, минимум один раз. Ну, если бы с одной игры. Да, если бы с одной, ну, а во, во второй просто все стало на свои места, это не, не дело в том, что мы провалились, нет, нас взяли и задушили, причем сделали это целенаправленно футболисты сборной Франции, умеющие, потому что они гораздо сильнее, вот и все, тут не в кого плюнуть и незачем этого делать.